здравствуйте дорогие друзья зрители моего канала с вами астролог марина скади подписывайтесь на мой канал если зашли впервые чтобы больше знать об астрологических событиях в этом видео я предлагаю вам прогноз на декабрь 2021 года приглашаю вас в инстаграм и телеграм-канал где я размещаю информацию в текстовом формате публикую ежедневные прогнозы и дублирую видео из youtube заходите подписывайтесь найдете много полезного в декабре происходят разнообразные астрологические события. Самое главное, 29 декабря Юпитер выходит из Водолея и погружается в знак Рыбы. Планета является проводником массовых энергий. Это сулит много различного рода социальных перемен. Не менее важное событие солнечное затмение в стрельце 4 декабря. Уже много об этом сказано в закрепленном комментарии. Ссылки на подробное видео. Также весь декабрь фоном проявлены напряженный аспект Сатурн-Уран, точный квадрат 24 декабря, и соединение Плутона и Венеры в Козероге. Напряженные планетарные энергии Урана и Сатурна способствуют революционным ситуациям, политическим кризисам, конфликтам и раздражениям, приводящим к масштабным социальным преобразованиям возможно обострение военных конфликтов проблемы в мировой экономике природные катаклизмы с 19 декабря на 40 дней венера войдет в ретрофазу видео подробно есть на моем канале посмотрите пожалуйста ссылка в закрепленном комментарии есть и другие интересные астрологические события но обо всем по порядку Друзья, кто хочет получить индивидуальный прогноз, разобрать волнующую ситуацию и найти выход, узнать над чем следовало бы поработать, чтобы подготовиться к сложным транзитам, а также как не упустить шанс и по максимуму использовать гармоничные периоды. Добро пожаловать на личную консультацию, контакты на главной странице и под видео. Я делаю качественную работу по доступным ценам. Далее более подробно расскажу об астрологической погоде на декабрь. 1 декабря Сатурн в сектеле с Солнцем, хороший поддерживающий аспект в коридор затмений. Взаимодействие этих планет способствует соблюдению иерархии, помогает концентрации, предусмотрительности, планированию, трудолюбию, упорству, терпению, выносливости, ответственности, дисциплинированности. К солнечному затмению крайне важно завершить все затянувшиеся дела, решительное сразу отбросить изжившие себя взаимоотношения и начать новую главу вашей жизни. Солнечное затмение в Стрельце 4 декабря на Южном узле принесет яркие события, связанные с энергетикой этого знака зодиака. Например, вопросы высшего образования, зарубежья, религии и философии. Стрелец способен дать много ценного благодаря ярко выраженному оптимизму. По знаку близнецы – это оппозиция стрельца. Движется черная луна в день затмения в оппозиции с Меркурием, который в соединении с затмением. Поднимаются кармические темы, активизируются скрытые ранее вопросы, интриги, обманы. Со всех сторон поступает информация, которая намеренно искажается, чтобы ввести в заблуждение массы людей. Возможные межгосударственные конфликты, столкновение интересов двух или нескольких лидеров стран на основе имеющихся между ними противоречий. 6 декабря Марс в секстиле с Плутоном благоприятствует финансовой сфере. Если вы ищете дополнительный источник дохода, удача вам улыбнется. Используйте предоставляемые шансы, чтобы решить вопросы с работой. Не откладывайте на потом то, что можно сделать сегодня. Терпение и самодисциплина, практичность и методичность, организаторский талант, способность управлять способствуют эффективному результату в финансовых делах. Усиливающиеся амбиции, желание и способность брать на себя ответственность помогают продвинуться в карьере. 7 декабря Меркурий в квадратуре с Нептуном, Солнце в оппозиции с черной Луной. Планетарные энергии могут давать искаженное восприятие самого себя. У людей с тонкой душевной организацией появляются саморазрушительные тенденции, что может вылиться в борьбу со своей темной стороной. Противоречивые ситуации требуют немедленного разрешения, а это еще больше разбалансирует работу организма. Напряженное взаимодействие планет в этот день символизирует все тайное, непознанное и духовное, которое создает хаос в текущих делах, двойственность, недосказанность и иллюзии. 8 декабря также напряженный день. Марс в квадратуре с Юпитером. Люди становятся вспыльчивыми, особенно мужчины. Конфликты возникают на почве политических разногласий, религи религиозных противоречий, а вопросы социальной нравственности и морали выступают камнем преткновения в этот день. Многие склонны отвлекаться на детали, из-за этого теряется главное. 11 декабря плутон и венера соединяются в козероге аспект продержится около недели венера замедляет ход и готовится перейти в ретроградное движение то что начинается в десятых числах декабря получит свое продолжение в конце месяца середина декабря благоприятное время для личных отношений финансовых дел люди интенсивно и глубоко проживают любое событие на любовном фронте Меркурий в секстиле с Юпитером 11 декабря. Очень обнадеживающий аспект. Завязавшиеся знакомства могут перерасти в серьезную связь. В любом случае отношения будут полезны всем участникам. В деловом партнерстве наступает долгожданный период получения и перераспределения прибыли. Любовные связи способствуют решению финансовых проблем и наоборот. Вторая декада декабря в целом благоприятна. Достигается определенность, легче решаются сложные вопросы, в том числе связанные с кредитами, долгами, ипотекой. 12 декабря Солнце в квадратуре с Нептуном привносит в жизнь неудобства, вызванные невозможностью трезво оценить реалии окружающего мира и решительно действовать в соответствии со складывающимися обстоятельствами. Для творческих личностей день может оказаться очень продуктивным. Высвобождение энергии через творческую деятельность способствует снятию напряжения. Важно не терять бдительность и реальный взгляд на вещи, так как в этот день трудно отделить правду от лжи добрых людей от людей с дурными намерениями. Избегайте ситуации недоговоренности, двойственности, утаивания информации. 13 декабря в 1153 по киевскому времени марс входит в знак стрельца а в 1952 меркурий входит в знак козерога день переломный для многих две ингрессии планеты дают огромную пробивную силу но при этом необходимы трезвый контроль своих действий общая ситуация меняется люди адаптируются к внешним напряженным условиям все что казалось безнадежным вдруг преображается появляется возможность реализовать страстные и чистые планы грандиозные проекты многие достигают успехов в индивидуальной деятельности и творчестве вторая половина месяца будет наполнена позитивными волшебными событиями усиливается жажда приключений появляется отвращение к бытовой стороне жизни большинство людей находят мотивацию делать что-то что поможет добиться чего-то значимого для себя изменить свою жизнь многие избавляются от навязанных обществом стереотипов успеха карьеры или красоты возвращаются к себе настоящему меркурий в козероге способствует расчетливости стратегическому планированию что помогает воплощать мечты и амбиции в реальность через трудолюбие силу воли и и структурирование информации. 19 декабря в 6.35 по киевскому времени полнолуние в Близнецах. Видео отдельное запишу обязательно. Подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить. В течение дня Венера приходит в ретроградное движение в Козероге до 30 января. Солнце в сходящемся секстере с Юпитером день очень важный формируются благоприятные обстоятельства для того чтобы исправить ранее совершенные ошибки в сфере личных или деловых взаимоотношений ретроградная венера возвращает к прошлому открывает возможности начать все с чистого листа Венера бывает ретроградная реже чем любая другая планета примерно 40 дней каждые полтора месяца это делает ее влияние очень сильным с одной стороны, ретроградное движение Венеры вызывает торможение и застой в делах, которыми она управляет. Венера отвечает за отношения, как романтические, так и дружеские, партнерские, за материальные желания, а также за все, что связано с телом и творчеством. С другой стороны, есть прекрасная возможность вернуть дорогие отношения, возобновить деловое партнерство, вернуть долги двадцатого декабря Меркурий в трине с Ураном. Меркурий — это мысль, а Уран — неожиданная вспышка, яркое озарение. Появляются оригинальные идеи в сфере заработка. Нестандартный подход к делам способствует решению многих вопросов и выходу из запутанных жизненных ситуаций последняя декада декабря хорошее время для того чтобы укрепить свое социальное положение используя в личных целях поступающую информацию и знания в плане здоровья стоит обратить внимание на обмен веществ работу щитовидной железы и половые органы 21 декабря в 1759 солнце входит в знак козерога с этого момента преобладают рационализм методичность спокойствие следование правилам настойчивость в достижении целей люди стремятся работать сообща координируют свои действия планомерность и последовательность но некоторая медлительность характерна для третьей декады декабря 24 декабря квадратура сатурна и урана Третья за 2021 год ранее было феврале июне и вот в декабре аспект характеризует внешние процессы вопросы государственной важности это борьба консерваторов и новаторов. но пока сатурн сильнее в водолее статус второго управления а уран в падении в тельце сатурн связан с ограничениями нормами в водолее с новыми правилами ну и все эти прелести каждый из нас ощутил в 2021 году. Дисциплина Сатурна делает любую работу эффективной, поэтому его влияние нельзя расценивать как негативное, скорее упорядочивающее. Квадратура Уран и Сатурн может способствовать попыткам свержения власти. И практически в каждой стране у народа возникает острое желание изменить существующее положение вещей. Вспышки протеста и революционные настроения будут быстро погашены властью. Поэтому никаких страшных событий не произойдет. 25 декабря снова соединяются Плутон и Венера, которая уже в ретрофазе. Люди переживают глубокие эмоции по отношению друг к другу чувство главенствует над разумом все подчинено только одному желанию быть рядом то что начиналось в десятых числах декабря в конце месяца оформляется в реальный результат для осознанных высокоразвитых личностей декабрь может принести спасительную обновляющую любовь связанную с духовной силой когда воля проявляется на высоком уровне 26 декабря меркурий в секстере с нептуном это аспект творчества и вдохновения. Усилившееся воображение и богатая фантазия позволяет найти плюсы практически в любой ситуации. От этого завершение года в целом можно назвать благополучным. Поскольку Нептун отвечает не только за творчество, но и за духовное наполнение, то внешняя атмосфера способствует сближению людей, легче найти взаимопонимание и устранить затянувшиеся конфликты. 29 декабря в 6.10 по киевскому времени Юпитер входит в знак Рыбы. Об этом я уже немного говорила. Ссылочку на видео найдете в закрепленном комментарии. Ретро-Венера в соединении с Меркурием формируется секстиль Марса и Сатурна. Точный аспект в начале суток, 30 декабря. Благоприятный день. Позитивный настрой и позитивное настроение улучшает работоспособность людей способность коммуницировать и устанавливать долгосрочные полезные взаимоотношения 30 декабря меркурий соединяется с плутоном здесь же в небольшом орбисе белая луна и ретро венера способствует предприимчивости положительным трансформациям сознания качественным преобразованием в личных и деловых отношениях хорошее завершение года даже несмотря на то что венера ретроградная может быть, все происходит не так быстро, как хотелось бы, однако плюсов значительно больше, чем минусов. Рекомендую посмотреть видео на 2022 год, уже два есть, и в ближайшее время появятся еще три годовых прогноза. Не забудьте, пожалуйста, посмотреть. Уважаемые дорогие зрители, по вопросам обучения и индивидуальных консультаций, контакты на главной странице и под видео. Стоимость моей работы приемлема для всех.